Привет-привет, друзья, с вами Маша Смолот. Давненько ничего не снимала и очень по вам соскучилась. А делать мы сегодня будем деревянную заколку для волос. Сейчас они в тренде, и так как мне нужно заполнять свой эти магазинчик, я решила сделать что-нибудь неординарное. До моего вмешательства с пилой это были разделочные доски из дерева манго, и сейчас будет перерождение в заколку. Переводим наш эскиз на древесину и идем выпиливать это лобзиком. Древесина достаточно мягкая, поэтому идет как по маслу. А дальше приступаем работать бормашинками, машинками. Сейчас я снимаю лишнее шарошками с удачной бумагой 80 крит. Постепенно убираем лишний материал, сверяясь с нашим эскизом, ну и чисто интуитивно просто убираю лишнее, перед тем как перейти на шлиф в станочку. В этом плане он мне очень помогает, потому что это бы лишнее, лишнее дерево я бы снимала долго, хотя древестина достаточно мягкая. так получилось, что мне не понравилось, как выходит лицо, с этим дизайном очень трудно подлезть, чтобы сделать глаза, и я уже слишком много сняла материала. Вот, поэтому я решила заменить лицевую часть камушком из эпоксидной смолы, у меня как раз еще осталось несколько красивых штук, вот, и как раз есть подходящий размерчик, сейчас мы его и инкрустируем. Подготавливаем поверхность для инкрустации. Но перед тем, как это сделать, нам нужно обработать нашу поверхность. Сначала все вышлифовываем наждачкой разной зернистости, а затем мы будем покрывать маслом. Масло для столешницы, водоотталкивающее, Пробую его первый раз, интересно, какой будет эффект. Масло, кстати, достаточно жидкое, я даже удивлена. В инструкции написано, что после первого применения надо будет выдержать 8 часов, а потом покрыть вторым слоем и дать полежать еще сутки с промежуточным прошлифованием. Я не буду показывать весь процесс, я сейчас покрою одним слоем, и сделаем инкрустацию. У дерева манго очень красивая текстура. Сперва я использовала клей для страс, но это была ошибка, потому что камень, декан, камень приклеился достаточно плохо, поэтому я взяла старую добрую эпоксидку и в этот раз приклеилась все намертво. Что, друзья, вот такая заколочка у меня получилась. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте, пожалуйста, лайки, комментируйте, спрашивайте, если интересно. Всем хорошего настроения, прекрасного времяпрепровождения. С вами была Маша Смолот. До новых встреч. Пока.